Всем привет! Вот решила вас порадовать необычной озвучкой на канале. Сегодня мы поговорим о ротации недели. И кто как не я должна озвучить ролик про Хагану? Да-да-да, на этой неделе у нас Хагана, Плут и Бишоп. Начнем с банального. Стоит ли брать? Конечно стоит, она хороша во всех режимах, но в PvP я... Чуть сложнее конкурировать с другими поддержками. Хагана не самый толстый оперативник в игре. Она же девочка. Хотя лишних 10, ну, плюс-минус 20 хп и плашки брони я бы не отказалась. Но у нас всего, к сожалению, 100 хп и 40 брони. Да, маловато. Но давайте разбираться, почему так мало и за что у нас так обидели. Пулемет комфортен пробития, правда маловато но не критично да и контролится отдача кстати легко плюс есть свои сошки с патронами к сожалению беда в магазине всего 35 но после 9 вывода прокачки все наладится и будет 2 по 100 хадгана девочка зажигалочка ведь у нее есть три зажигательных гранаты Хоть и бросается недалеко, но весьма продуктивный в уничтожении противника. Даже если он убежал из зоны поражения, то еще пару секунд будет страстно гореть с воспоминанием о нас. Да, мужчина, мы любим вас зажигать. Мы ставим турель и она автоматически убивает противника. Мы девочки любим, когда за нас работают, а турелька с этим неплохо справляется. Да, урон невелик, но на шотного противника кстати, хватит. Зачастую турель не ожидает или забывает про нее, особенно если ее удачно поставить, не в прямой видимости. В общем, хагана точно заслуживает вашего внимания. Ее стоит купить, она не идеальна, но и как любая девочка, у весь все равно своя изюминка. Головной убор это спорно. Мне лично вот я посмотрела, ну блин, могли бы разработчики что-то и получше придумать. Честно, мое мнение, ну не очень, не зашло. Да, и урон по ткани не проходит. По шкале настенок Хагана это три настенки, ну и плюс один за женскую просто солидарность. Переходим далее. Далее у нас Плут. Отличный, кстати, оперативник, который точно заслуживает вашего внимания и очередные покупки. Как по мне он больше про ПВП? Я объясню. Наш парень ⁇ Скорострел. Иногда, как в данном случае, это хорошо. С нашей скорострельностью мы очень быстро уничтожаем цель и зачастую часть пуль выпускаем уже в убитого бота, что приводит нас к постоянному патронному голоданию. Для пвп же это просто шикарно. С нашей скорострельностью мы очень быстро распиливаем противника. Да, отдача присутствует, но на средней дистанции нам не хватает контроля. Кстати, прицел в леге шикарен. И по ощущениям стрелять, кстати, комфортнее. Гранаты вроде бы есть, а вроде бы их и нет. Урон слабый, подходит только пугать. Ведь от нее можно уйти даже пешком с таким-то запалом. А белка с мальчиком по вызову спорная. Так как принять его за реального плута очень сложно. Ведь парень пустышка без глубокого внутреннего мира. Эх, при передвижении кукла не шевелит ногами. В общем, парень бревно. Годится, если только ставить у угла, или иногда с случайности его кто-то спутает с живым плутом. Ну, или как я сказала, с трупом. С случайности, ну, бывает. В ПВЕ во фронте кукла реализуется гораздо лучше, ведь на нее агрятся боты, что повышает выживаемость. Так как вашу, так и Тимы. В общем, спорная обилка. По динамике мы средние, но это, кстати, неплохо. Рекомендую, всем от новичка Досторожила Тут, вот, в принципе, ну на 4 носенки Тянет Как сказал муж, играть на бишопе Это надо прям захотеть играть Такой геймплей Мальчик на любителя Он сказал, возьми и попробуй И как по мне Отдача не очень, ну такое себе Кажется, любовь к бешопу Это походу семейная К покупке стоит подходить осторожно И обдуманно я бы с таким, блин, не встречалась В рандоме попадается довольно редко И на то есть причины По скорострельности парень, если надо, может задать ритм Изначально 8 выстрелов в секунду Но если зажать гашетку, то разгоняется до 12 И хорошо распиливает все, что попадается ему на пути И перестрелять его будет, ой, как сложно Но надо же еще и попадать и вот с этим есть проблемы. Чем выше скорострельность, тем хуже контроль. И на большой дистанции попасть очень сложно. Вот обилка хороша, бросил ее из-за противника, отключил ему все намики и запретил ими вообще пользоваться. В такой ситуации даже мед не мед. А если какой-то балбец зарвет глушилку, то засветит всю свою команду. В общем, обилка может доставить. Это прям надо видео <смех> ставить, <смех> <без> бумаги. <смех> Нет, сейчас я вот так и не делаю. В общем, обилка может доставить неприятности. Гранаты не идеальны, но получше, чем у плута. Да, мы бегаем очень быстро, а под навыком так вообще сказка. Вроде бы все хорошо, но когда все собирается в одной опере, то почему-то получается очень спорный оперативник который зайдет не каждому. Ротация уже не первый раз, и нам его пихают раз в месяц. Так что купить всегда успеете. Правда, зачем это вам, непонятно. Бишепу ну, полторашки Настенки и еще пол Настенки за сочувствие. В итог два. Ну, на этом все. С вами была Настенка. Люблю, куплю и полетели. Если есть вопросы, пишите. На все ответит мой муж. Люблю целую эпоху. Нам важен ваш. Фитбайк. Просто это слово трудно. В ПВЕ во фронте кукла реализуется гораздо лучше. Видит на нее боты, что повышает, выжимает... блядь, Дима, я не знаю, скажи за меня это слово. А? Выживаемость! Выживаемость! Настя! Добавь вот это вот потом хуйню, пускай поржет. Скажите, хотите слушать, как моя жена, блядь, озвучивала? Ну, я часть больше удалил. Вот вам что-то досталось. Ладно. Да. Нормально, тогда я возьму. Все, я поняла. Я прям сама увидела. Я тебе не могу. Не стучи, когтями по линейке, зайка, это идет на запись но это прям вот я тебе говорю вот этот написал я даже в мозгах не понимаю поэтому для меня текст очень сложный нужно было как-то по-другому это написать Стой. так как принять его вот, типа ну контекст теряется а сказать может, понял я понял так как может прям так начать Дим, я ты прочитать тебе. Ну, я тебе вставлю ради гон в конце, уже после этого. Когда я сказала трупом? Да. А тут, по-моему, нет, ты нажал. Ну, хорошо. Ну хочешь, еще раз скажу про труп. <кười> <кười> да, труп тут бывает. Поехали. Надеюсь, вам понравится данный формат видео. Как можно больше комментариев пишите именно про Достену. Ведь если вам это понравилось, и вы ей это много напишите хороших слов. А возможно, я еще раз ее оговорю на данное мероприятие. Еще раз спасибо. Пока-пока.